Тучка. Все утро льет противный дождь. И туча черная нависла. Одна под зонтиком бредешь, а на душе уныло, кисло. Так беспросветно эта грусть И одиночество в придачу, Что заучила наизусть -за попав однажды под раздачу. И вдруг какой-то слабый писк. Да не один, так плачут дети. В коробке прячутся от брызг один Второй котенок, третий, а рядом девочка лет десять. Возьмите, тетенька, на счастье. Второй пошел сегодня месяц, хороший котик, редкой масти. И мне в не теплый мячик, комочек шерстяной с ушами, пушистый, с мокрым носом, зрячий, таращит серыми глазами. Берите жалобную, бесплатно, не оставлять же их в коробке, а мне невелено обратно. Из за руках меня так робко. А как зовут? Почти беззвучно, боясь спугнуть, пошелохнуться. А, назовите просто, Тучка. Меня заставив улыбнуться. Укрыла бережный клубочек. Пошли домой, шепчу на ушко. Теперь пушистый ангелочек, моя любимая подружка.